Всем же хочется иметь идеальный татуаж, как, например, здесь или вот здесь. Но иногда добиться такого результата не совсем легко. Всем привет, меня зовут Юлия Беляк, и сегодня поговорим о причинах, по которым татуаж может не прижиться. Ситуация: Сошли корочки, а под ними ничего нет. Без паники. Это абсолютно нормально. Это естественный процесс заживления. Кожа обновляется, и первое время она может быть плотнее, чем обычно, поэтому пигмент может быть не так сильно заметен. Обычно цвет проявляется спустя 2-3 недели после исхода корочек. Именно тогда можно оценивать результат. Но если после схождения корочек прошло больше месяца, а цвет до сих пор не появился, то, скорее всего, ваш татуаж не прижился. Почему же так происходит? Первая причина – это неправильный уход за татуажем или его отсутствие. Если вы пренебрегали рекомендациям по уходу за татуажем от своего мастера, а послушали какую-нибудь тетю Зину из соседнего подъезда, которая делала татуаж лет 20 назад, то тогда не удивляйтесь, почему ваш татуаж не прижился. Кстати, напишите в комментариях о том, какие рекомендации по уходу после татуажа советовал вам ваш мастер. Иногда они такое нас советуют. Мы вам ответим, правильно это или нет. Помните, где вы были в момент заживления татуажа? Может быть, вы с друзьями ходили в бассейн, а потом еще и в баньку пошли попариться, в самый разгар корочек? Ну, тогда потом не удивляйтесь, почему же вашего татуажа нет. В этом случае винить мастера не нужно. Ответственность полностью лежит на вас. Кстати, так сделала моя подруга, и это ранило меня в самое сердечко. Вторая причина – это неправильная работа мастера. Если ваш мастер сделал вам совсем-совсем легкое напыление, еле-еле касаясь кожи и внес пигмент только в эпидермис, то от вашего татуажа ничего не останется. Это связано с тем, что эпидермис обновляется каждый месяц, и спустя месяц вы не увидите никакого зажившего результата. Хороший мастер знает правильную глубину, внесения пигмента, чтобы татуаж и остался на коже, но в то же время, чтобы он не зажил татуировкой. На нашем канале есть видео о том, как правильно выбрать мастера. Обязательно кликните сюда и посмотрите, это вам пригодится. Также помните о том, что свежий татуаж всегда выглядит ярче раза в два, чем в зажившем виде. Хороший мастер знает это и учитывает, поэтому делает на процедуре татуаж чуть-чуть ярче, чем бы вам хотелось видеть. Третья причина – особенности организма. Такое бывает редко, но все равно иногда случается. Даже хорошая работа мастера и правильный уход – это не стопроцентный гарант хорошего зажившего татуажа. Особенности, которые могут помешать заживлению татуажа – это плотная кожа, быстрый метаболизм и также дефекты кожи, такие как шрамы, рубцы и уплотнения. Но не стоит отчаиваться, даже в таком случае можно довести работу до идеала. Просто на это потребуется чуть больше процедур. Дополнительная коррекция чаще всего спасает положение. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Пишите интересующие вас вопросы в комментарии. Я с вами прощаюсь. Всем пока! Надеюсь, это видео было для, вам полез для вас полезным. Пишите интересующие вас вопросы в комментарии. Я с вами прощаюсь. Всем пока! Ставьте вот это.